Привет ребята, добро пожаловать на канал, это апдейт по ситуации, покажу вам что сейчас происходит с моей сделкой Как вы помните, еще вчера эта сделка приносила нам 0, даже уходила в минус на больше чем 4000 долларов Еще позавчера было почти плюс 10 тысяч долларов и сегодня эта сделка уже приносит почти пять с половиной тысяч долларов Что будет дальше, будем с вами наблюдать, зачем я вообще делаю такие видеоролики Изначально, конечно, у меня не было настроения но после того, как я полностью смирился с тем убытком, который получил, я понял то, что все-таки есть глоток какого-то свежего воздуха. Возможно, есть и возможность все это поменять и сейчас я вижу смыслом это все освещать, потому что даже спустя 6 лет казалось бы, когда у меня психика вроде как нормализовалась, вроде как я уже э, понимал принципы, понимал что может со мной происходить, я все равно наделал вот такого вот говна, вот такого вот ерунды я нанесил на ровном месте даже врагу такой ерунды не пожелаешь очень многие, вижу, пишут в комментариях, огромное вам ребят спасибо за поддержку, хочу сказать вот здравой аудитории также не забывайте ставить лайк под этот видеоролик, писать любой абсолютно комментарий вы писали э, забрать просто деньги закрыть позицию забыть как страшный сон да с одной стороны это хорошее решение но сегодня первая ночь вообще когда я более-менее поспал все предыдущие ночи которые были вот некоторые пишут да что это типа не деньги их там можно быстро отбить ребят конечно можно сейчас можно просто в телеграм канале лупасить рекламу за рекламу рекламу за рекламу но я привык что-то отдавать и получать взамен то есть просто так я не могу взять и выбрасывать там рекламу тоже мне допустим вот когда я вел обучение я понимал то что каждый урок который я провожу он должен как-то оплачиваться вот он оплачивался рекламой зато с людей я денег не брал в данной ситуации я так поступить не могу Поэтому пока наблюдаем Здесь может быть что-то нормально вырисуется Но пока как бы рисуется Но тут ключевая поддержка стоит на уровне 1.46, 1.45 50 мы уже это с вами рассматривали Дважды э, ударяли здесь Дважды здесь и дважды также ударялись ударяли здесь В целом это очень сильная поддержка Будем надеяться, что ее пройдет Пока э, непонятно, если смотреть На дневной график вроде как Что-то интересное рисуется, похоже Вот на эту вот ситуацию, я буду ждать, дальше Дальше, и почему я жду дальше, почему я не закрываю? Ребят, я бы мог закрыть, но объясню коротко и понятно. Если эта цена на данный момент после закрытия сделки улетит на самом деле на 1.1, я потом всю жизнь буду жалеть то, что когда-то не попробовал. Я всегда живу таким принципом, то что надо пробовать, не получится, ну ладно. Я буду жалеть от этого меньше, чем из-за того, что когда-то не попробовал. Я попробую, получится вытянуть эту сделку, будет круто. Солью полностью, во всяком случае уже бы была ликвидация э, буквально два дня назад. Вот в 22 или сколько там, вот в 8 часов утра была бы уже ликвидация. Поэтому пока все выглядит неплохо. Может быть закрою сделку, может быть все-таки заберу по деньгам, можно сейчас забрать 18 тысяч долларов, это уже неплохо, вполне это почти пол депозита. Но посмотрим, посмотрим. Тут сейчас, я бы сказал, есть вероятность пробоя вниз. И точно такая же вероятность, как и можно сейчас запампить Просто одно из еще чтобы вы понимали да? Тут 20% -то монета сейчас так довольно неприятно ходит По битку сейчас 40, 700 До сих пор удерживаемся в этом вот уровне Никуда мы там толком не идем Вот если бы биток начали конечно, проливать Я понимаю, то, что это не на руку всем долгосрочно Но если бы в моменте как-то пролили Потому что сейчас биток, вот посмотрите Сейчас чисто зажимается в какой-то треугольник Если так глянуть и рано или поздно выход с этого треугольника будет, вот, видите, и с этого треугольника мы будем вылетать, либо в импл, вероятнее всего это симметричный треугольник, и куда-то будем вылетать, пока больше шансов, я так понимаю, на повышение вылететь, потому что мы поджимаемся к уровню сопротивления, если будем вылетать, это хреново для AMX. это вообще в целом будет хреново и для меня, но будем пока смотреть, наблюдать. В целом пока все смотрится уже неплохо по сравнению со вчерашним днем. Если вчера у меня там вообще шансов не было, то сегодня у меня шансы опять же хоть какие-то появились. По стакану давайте с вами также посмотрим, чтобы вообще понимать. Так, тут у нас особо крупных плотностей нет, только есть 1.45, ну и дальше у нас уже 1.37, 93 тысячи и там дальше у нас по мелочи. То есть по факту никаких там дальше плотностей нет, и я так понимаю, особо объемов там Э, тоже нету сверху у нас есть небольшая стенка 165 130 тысяч монет но это тоже по факту мелочь потому что тут вот проходящий объем 25 30 тысяч то есть это не так уж и много там буквально одна 30 минутная свечка вот, ребята, пока вот такая вот у меня получается ситуация, можно наблюдать в телеграм-канале, пока я, конечно, стараюсь освещать на ютубе, потому что вот вы мне просто каждый день пишете, что по сделке, как по сделке, каждый час, а так я записал видос, и мне уже хоть меньше голову не дурят, потому что тоже сложно в таком состоянии как бы сидеть, там как-то адекватно реагировать на все комментарии, на все, но пока стараемся все, ребят, надеюсь, на этом видос мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, оставляйте свое мнение в комментариях. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем мира, всем добра и всем пока.